О том, что тем временем творится в Европе, глава нашего континентального бюро Михаил Антонов. Прошедший на неделе саммит ЕС, похоже, стал последним для Ангелы Меркель. Коалиционные переговоры в Германии пошли настолько резво, что уже к 6 декабря в стране может появиться новый канцлер. И на итоговый саммит в конце года приедет социал-демократ Олаф Шольц. Как бы то ни было, в Брюсселе решили попрощаться с Меркель уже сейчас. Председатель Евросовета Шарль Мишель вручил ей стеклянный параллелепипед, изображающий штаб-квартиру ЕС, и сказал, что Меркель памятник. Без нее саммиты будут как Париж без Эйфелевой башни. По поводу главного на данный момент энергетического кризиса, нынешний саммит оставил больше вопросов, чем дал ответу. И Ангела Меркель не сильно помогла. Среднесрочная, долгосрочная перестройка нашего энергоснабжения должна вести к климатической нейтральности. И это Ему не должно мешать временное повышение цен на энергоносители. Между тем, в 20 километрах от светлого и теплого зала собраний Евросовета люди уже начинают замерзать. Денег хватает, чтобы оплатить час отопления в сутки. И это только октябрь. Например, когда я делаю себе чашку чая, я раньше пользовалась микроволновой печью, а теперь у меня электрическая кофеварка, и я просто добавляю столько воды, чтобы она потребляла меньше. Вот и все. И вместо того, чтобы принимать душ каждый день, я принимаю его два раза в неделю, остальное в раковине. По данным газеты Шпигель, в первой половине октября киловатт-час электроэнергии стоил в Германии 8,5 центов, примерно в 5 раз больше, чем год назад. Однако на прошлой неделе крупнейший энергетический концерн EON сначала приостановил заключение новых контрактов, а на этой неделе вернулся на рынок с актуальным предложением – более 13 центов за киловатт-час. Это означает, что отопление средней квартиры в Берлине обойдется в 2000 евро в год. Это очень много для небогатого населения немецкой столицы. 4 миллиона в месяц. Такой счет за электричество не потянул французский сталилитейный завод LME. В прошлую пятницу мы решили остановить печь, и это совершенно беспрецедентный случай. Мы никогда не останавливали печь из-за цены на электроэнергию. Металлургия, химия, машиностроение, вся энергозатратная промышленность Европы на грани работы в убыток. С аналогичными проблемами сталкиваются логистические компании. Цены на все виды топлива выросли на 27%. На немецких АЗС по текущему курсу литр солярки стоит 127 рублей 70 копеек, 95-го – 142 рубля 50. Те, кому недалеко ездят заправляться в Чехию, там немного дешевле. Но германский клуб автовладельцев предупреждает. Население скоро достигнет предела платежеспособности. Мы призываем к срочному свертыванию планов по повышению цены на выбросы СО2. В цене энергоносителей в Европе 51% это налоги. Львиная доля из них приходится на выбросы углекислого газа и на субсидирование возобновляемых источников. Без такой поддержки ветряки и солнечные батареи просто хлам. Помимо этого, для крупных и средних предприятий существует торговля квотами на эмиссию СО2, в том числе и спекулятивные, И это тоже факторы роста цен. В середине года Еврокомиссия в лице заместителя фон дер Ляйн Франца Тиммерманса представила драконовский план по снижению парниковых выбросов на 55% к 2030 году, который предполагал распространить практику выкупа квот на частные хозяйства, дома и автомобили. В Евросоюзе нет раскола между востоками и Западом есть раскол между теми, у кого есть здравый смысл, и теми, у кого его уже нет. То, что предлагает Тиммерманс и другие, убивает средний класс Европы, который является основой европейской демократии. Около двух тысяч польских шахтеров высадились в Люксембурге с акцией протеста против решения высшего суда ЕС, касающегося угольного карьера в Турове на границе с Чехией и Германией. Он обеспечивает топливом до 7% всей генерации электроэнергии в Польше. Однако разработка этого месторождения бурового угля беспокоит соседей. Еще в мае суд постановил прекратить работу. Поляки не послушались. И теперь их обязали платить ежедневно по 500 тысяч евро штрафа, пока судебное предписание не будет выполнено. Но Варшава и платить отказывается. Недавно Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским. И теперь премьер-министр Моровецкий всем рассказывает, как Европа шантажирует его страну. Неприемлемо говорить о финансовых штрафах. Я не позволю политикам Евросоюза шантажировать Польшу. Шантаж не должен быть методом ведения политики по отношению к некоторым странам-членам. Демократии так не поступают. Очередное Толкновение Варшавы и Брюсселя – это частный случай конфликта национальных интересов с глобалистскими проектами, какими можно считать и сам Евросоюз, и компанию по переходу к климатически нейтральной экономике. Развязать настоящую Третью мировую войну страшно, но мировая война против глобального потепления возможно, и деньги на нее очень приличные. По расчетам оф Америка, переход к нулевым выбросам в планетарном масштабе обойдется примерно в 150 триллионов долларов. Их придется печатать. И вся эта денежная масса может произвести на мировую экономику эффекты вполне военного времени, вплоть до затягивания поясов на шее его населения. Это, разумеется, радикальный сценарий, но Европа упорно движется в этом направлении. Если мы посмотрим на газ, то 90% газа, который мы используем, импортируется. Фактически 97% нефти. Возобновляемые источники энергии отечественные. Таким образом, эти три факта показывают нам, что переход на чистую энергию не только жизненно важен для нашей планеты, он также имеет решающее значение для нашей экономики и устойчивости к потрясениям цен на энергоносители. Переход на чистую энергию темпами пятилетка за три года, собственно, и стал причиной ценового кризиса на рынке энергоносителей. Этот процесс... Набрал уже такую инерцию и оброс такой бюрократии, что развернуть его не представляется возможным. Евросоюз сам ограничил себе пространство для маневра, сам загнал себя в ловушку. Вот я вспоминаю: знаете, есть у нас сказка известна: есть русская аудитория известна, когда, когда значит, один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя мерзне, мерзни волчий хвост вот если европейцы пойдут по этому пути, то вот они так и будут себя чувствовать как эти известные персонажи в русской сказке. Волк рискует остаться без хвоста, хотя могут прийти и охотники на легкую добычу Самый очевидный и простой путь к спасению – это новый надежный Северный поток-2, дешевые и экологичный, 55 миллиардов кубометров газа каждый год. И есть основания считать, что и в следующем правительстве Германии, вопреки надеждам недоброжелателей, больших споров вокруг этого проекта не будет. Главные противники «Северного потока-2», немецкие «зеленые», похоже, скорректировали свое отношение к газопроводу. Эта метаморфоза случилась с ними сразу после начала коалиционных переговоров. Если раньше лидер «зеленых» требовала просто закрыть проект, то теперь она настаивает на том, чтобы он соответствовал европейскому законодательству. А это уже сугубо техническая проблема, которая находится в стадии решения. Как пишет газета «Die Welt», социал-демократы порекомендовали Анне-Лени Бербук сохранять профессиональный подход к делу.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 И смотрите шестьдесят минут, когда вам удобно.